Однажды далеко-далеко на пляже случилась интересная история. Шел как-то по пляжу жираф. Он шел издалека. Это жираф. Здравствуйте, я жираф. Он шел по пляжу и по своим каким-то делам, и вдруг он встретил медведя. Медведь был жил. Медведь сидел на берегу моря и смотрел прямо в воду. О, привет, медведь. Здравствуй, полосатая корова. Я не полосатая корова, я жираф. Да, правда, ты пятнистый весь такой, не полосатый. Но разве ты не корова? «Нет, я жираф. Жираф. М -м -м. Жираф. А разве у жирафов не длинная шея?» «Длинная, но я такой специальный жираф с маленькой шеей». «Да, с сомнением посмотрел на шею медведь. Я не видел таких жирафов». «Но я вообще жирафов не видел». «А что ты делаешь?» Я сижу и смотрю на воду, на море. Видишь, а они водочку? тут. А водочку? А водочку? Он будет вот. ловить рыбы вот такие и он mm -hmm. кушать будет. Кто это разговаривает? А это? А это девочка разговаривает. Да? Да. Девочка сказала про рыбу. Ты умеешь ловить рыбу? Я не знаю. Я не пробовал. Может быть, умею? Ну, давай попробуем. Скакалку такую. Скакалку? Ты умеешь ловить рыбу скакалкой? Я не знаю. Я не пробовал. Ну, давай попробуем. Ну, давай. И они сели и стали ждать скакалку, которая обещала принести девочку. Мишка, вот тебе скакалка. Попробуй половить рыбу. Да, интересно. Интересно получается. Ну, вот так мы будем делать, вот так. Да, ну, забрасываем. И стали они ждать, какая рыба поймается на скакалку. Интересно. А здесь вообще вводится рыба? Я видел тут рыбу, она плескалась вон там и вон там. А почему мы ловим здесь? Ну, разве ты не знаешь, жираф, рыба, она плавает везде. Да, я не знаю, я не умею ловить рыбу. А я тоже не умею, но я видел, как она плавает везде. Ну ладно, подождем. И они подождали. Потом подождали еще, потом подождали еще, еще, еще, и вдруг рыба начала дергать это вот. Ой, по-моему, что-то ловится. Ловится что-то. Да-да-да-да-да, <свист> смотри, я вижу там рыба. Где <свист> она? Да вот же, вот, вот она, она дергает. Осторожно. <свист> Рыба, ах, это мы так все, жираф, да, так... ах, так что там, тяни, тяни, вдвоем тянуть, ах, а, скорее, вытягивай, вытягивай, ого, го это кто меня поймал, мамочки, ничего себе, это ты что, рыба, жираф, мамочки, я испугался, нет, а -а -а. и камера упала, кошмар, э -э. это что, такая рыба, ты рыба, я не рыба, я, Наверное, я кит. Ты желтый кит? Да, я желто-голубой кит. А я видела а ты желтый... мультик, вот такой полый, вот такую. Да? Ну, если про тебя видели мультик, тогда, тогда ты по кит. Я про тебя видела мультик. А где же жираф? А вон он. Он боится там, вон там далеко на песке. Нет, я так далеко на песок пойти не смогу. Зачем ты меня ловил? Я хотел поймать рыбу и поймал. И что теперь будем делать? Н я точно не знаю. А Он ты хотел подумай? Кушать! Ты хочешь меня скушать? Нет, я думаю, что я не люблю китов. Нет, нет, нет. Иди, иди, плыви обратно, плыви обратно. Нет, я уже не уплыву, мне уже стало интересно. Рассказывай. Что ты хотел сделать с рыбой? Ну, я хотел поймать ее, а потом, может быть, я не знаю, может быть, пожарить на сковородке. Хм. Но меня ты жарить не будешь? Нет, я не буду. Я бы хотел... Я бы хотел. Рыбак. Что Рыбак. бы ты хотел? Я бы хотел с тобой дружить, если ты не против. Дружить? И что мы будем делать? Мы будем. Будем Или вместе обратно. плавать. Я тебе помогу. Да. Ну хорошо. Давай Это попробуем. Я тебя попробуем дружить. А сейчас я поплыву обратно. Да? Да рыба уплыла, а медведь пошел посмотреть, как себя чувствует жираф. Больше они в этот день рыбу не ловили.